Всем привет! С вами я, Иван Фабро, я рад приветствовать вас на своем канале. Ну что же, пришло время нашей рубрики «Подарок для подписчиков». Я приглашаю всех своих друзей, знакомых, подписчиков, зрителей этого видео принять участие в этом розыгрыше, так как у нас есть вот такой классный подарок, который мы будем разыгрывать 30 апреля среди моих подписчиков. Этот подарок нам предоставила Матюшенко Валентина Степановна, Фирма «Жалостоп» Жалостоп – это одежда для пчеловодов от профессионалов к профессионалам. Это изделие высокого качества. Это удобство, гигроскопичность, воздухонепроницаемость, долговечность – все эти свойства присущи одежде для пчеловодов «Жалостоп». Одежда производства «Жалостоп» сослужит вам хорошую службу. Качественная обработка швов и технологичный покрой позволяют изделиям служить вам значительно дольше. Одежда производства «Жалостоп» сохраняет вид и форму даже после длительного использования. Особенности одежды для пчеловодов «Жалостоп» Одежда производится исключительно из натуральной качественной ХБ ткани, спинка двойная, что исключает возможность ужаления. Рука в куртке заканчивается трикотажной полуперчаткой, что не позволяет рукаву подниматься вверх и защищает руку от ужаления. Лицевая сетка отстегивается и откидывается назад, что очень удобно. Для защиты ног предусмотрены специальные бахилы. Жало-стоп от профессионалов к профессионалам. Жало-стоп это не только защита вас, ваших друзей, ваших гостей на пасеке, это еще и защита ваших маленьких помощников.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 Ну что, друзья, вот такую куртку мы разыграем 30 апреля среди наших подписчиков. Это куртка пчеловода от Матюшенко Валентины Степановны, которая любезно предоставила нам такой классный подарок. Кстати, ссылки и контакты Валентины Степановны все есть в описании. Так что приглашаю всех поучаствовать в этом розыгрыше. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь видео в соцсетях, комментируйте. Следите за новостями, так как в дальнейшем будет еще много-много интересных подарков, полезных для пчеловода. Все, всем пока, с вами был Иван ФАПРО, до новых встреч!